и всем приветствую Макс Риск в новом игре Бравл Старс какой-то новый знак появился раньше еще не видел обновляем где моя Олега уже один год э, смотрите 07.10.20 года до сих пор мне длить уже даже будущее бравл старс ответь мне как-то пишите в комментариях почему Бравл Старс не хочешь мне отвечать да, взамен она делает новые превьюшки да, интересно. Так, так, так, сейчас посмотрим, обновлением. В жду, понял? Выбрал Старс. Потом посмотрим, что, что там добавилось. Новая силовая игра. И новый персонаж, кстати, да. Но только перед началом ролика подпишитесь на канал макс Виск, Он сегодня выложит ролик. Маквы. Поддержи ему лайкосами, если любишь мультфильмы. Так, вроде там уже запустилось, кстати. Да, вот черный экран пал прекрасный Не, не, нет. -не -не. Реки мной канал и дуэпс и во вкладках каналы. Также под любым роликом, например, на, ну, давайте здесь найдем да, тот ролик, который вообще не смотрю Вот, это например. Да, обязательно лайк оставим, -ос но не дизлайк. Лайк оставим. -ос Закреплен комментарии тут тоже можно лайкос Дискорд, вступаем, ТикТок, лайк канал Телеграм, к instagram Инстаграм, одна, все всего, этом этом вау, никакого обновления нету, а не не ну ладно, конец, лике, силовонки, тут что-то изменилось, а? Говорили про ног ух ты, силовая лига, чё, блин, что то подавлять, друзья, ну давайте протестируем это все, чуть такое, а? информация о событиях, сила виха случайный режим и карты о то что нужно и карты какие карты не понял и как а вот жаль в боях темно на 3 своими командами или случайными игроками с схож с похоже в матче побеждает команда первого выигравшие два боя класс будь на чеку игроки режиме карты постоянно меняются. Ух ты, юмор класс. В конце сезона ты получаешь награды за высший раунд доступный на сезоне награды. Хо, хо Бля, мне нравится. Давай попробуем. Сыгран на матч, чтобы получить право на награды. как мне сыграть только твоя текущая награда сезон сила Лиги? А, так как играть? А, до конца. До конца сезона 21 день. Так что ты не по-новому. О, нашел. Давай одиночный. Офигенно. Можно ли его, да? тут классно. Кстати, такой наш клан. В принципе, чтобы мы возвращали до Stars, только нужно лайк вставить под роликом, под этим. А ты видишь, другие ролики вообще заходит а эти Ну, по не зайдут Вижу, что в силы водки гонки сейчас участвуют. Я занимаю пока что третье место. Может даже вбераться. Так, интересно, как там карта? Раз, два, раз. То есть нужно взять такого стандарта. Кстати, про нового персонажа. не забыл про него, вроде бы сказать я какой-то Ну вот я, я про нового персонаж есть. Опа, но. Слушайте, у нас есть ТВ. Я не знаю откуда он. Убийца Рада к пути к славе. Я у получил Класс. Я вообще не знаю, какой персонаж к как скдор в воине, которого вместе крови течет бензин. Его появление в сопротивнике искушает и захватывающий горальщик по Я не знаю, на что он способен. Попробуем прямо сейчас, да? Силовые гонки. что такое? Попробуем. О, кстати, точно магазин. Мне возможно там новая акция, новые подарки. Кто знает про новые персонажи? Бесплатные забираем. И вижу, что есть бомби хроника вот за эти скиллы. Ух ты, персонаж по названию. Мистический пиби. Прям пугающий. Ну что, попробуем? Я никогда не про такой персонаж. Ну прекрасно, срок больше, больше, больше. Наверное, мне вс ⁇ примем. Чем больше людей, тем лучше. Пошли. о, оста. Нашли информацию. Нашли, что такое? Что это такое? Как команда начинает с команды? Чего, блин, происходит? Я хочу не в курсе, что происходит, что кого то Я буду, я буду э. этим. Точно, выбирай, кого хочешь из моих холод. Офигенно. Запрет, запрет, что значит запрет? Подожди, а че они не умеют играть? Так, подожди, давай, что это за низ? матч перезадумаю что они отвечают так они что не умеют играть Эй. <смех> речи зона так карта ясно <смех> так так а тут нужно о так а как там горячая зона депо уберете или вам дать бит блайд за бред следующий следующий люди какого Капитане команды запрещается в боях. Вот тут еще, кстати, пасхалки. Офиги, да? Такого не было. Да что-то придумали. Что то как-то они, знаете, не умеют играть Я не знаю, будет хоть одна катка. Нужно время пожать, когда все освоить нажимать на эту кнопку. Копников, Ник, это, а что не я тут идет? Так, какая Интересно, кстати, такой я взял всего 5 кстати могу розы взять в принципе делал этот выбор а то есть Ой, такое? что такое было обратно что случилось подожди вы было по-настоящему я закрыл палочку эй что -э -э -э, это такое не понял ходящее система новая новая шутку ты покидаешь матч силовой гонки повторение входа из матча может привести к запрету то есть вы такой мне писали сообщение вы начали дрим и теперь он даёте что такое ценное а у меня на нет сразу выкинули те запрет так окей тут самая топовая наверное джейс вот нажимая на эту штуку не выкидывают вот честно и нажимаете Чисто мне он выкидывать Где Браул? Я потерял зубах а остается Браул. Да, это где? Редко мы не играть. сейчас, Браул. Браул, брау. А его нет, офигеть. Вы увидите, отлично найди. А вы вот нашел? Ой, а, его так специально что ли? нажимать на кнопочку, потому что она сломана. Значит. Навыки никто не будет нажимать. М -м, это плесик. Плесик. Я буду удивление скажу. Ах ты пропустил, блин. Ну что за фигня, вот честно, блин. Я что так могу на коллекцию собирать? Смотри, награды. Трофея закончились. Клуб. Почему, блин, вот тут такой стрим. Можно проводить испытания. Раз, в 6 дней. 308 дней, один его назад. 402 дня назад. 205 дней назад. Офигеть, да. Вот, вот так. Роза подходит, отлично. Ой, я капитан нет. Вот Макс, подписывайтесь на канал. Так, Роза. Да? Там пробудем. Роза, а ты где? Подожди. Нажимайте на кнопочку, не нажимайте. Она выбивает. Может, вам не выбивает, а она как-то выбивает. делать выбор. Так, а то по очереди или что Лайк ставить, чё блин? Я не понимаю, как делать. Не понимаю. Я... Я очередь выбрать. Вы... Выбрать, я выбрал. Все, подтверждение нужно делать. Идите. То есть это что значит? Не понимаю. Сначала мини редки да? Попробуем на секунду карты ясно так ну что ж, 3... а я не понял там живут больше ну, ладно 7 седьмая сила 7 10 угод блин 10 сила я заточу я верю сяду. давай первый раунд Павший боец теряет кристалл. Ну это логично, конечно. Павший боец теряет кристаллы. Привет, прияте тоже. Я пойду сюда, как ниндзя-ниндзя. Типа того, как ниндзя. Ты хоты, хоты, ты, хоты, их ты, их хоты, хоты, а Роза, кто ощущает, что он скажу Почему бы нет? Эй, иди сюда. Да, на, на, на, на, на, на, на, на, на, блин на, ходить играть, как хотите. Пойграй, тут унать вот, и не хотите играть. Никогда. В общем-то, ну что ж. Что делать? А? А, так как делать? Ладно. Супнем программу, кстати, от что ты виноват, бро? Угу дизлайк там так блин школьника блин красная камера 2 ранг, сейчас оттащим да все берет дальнобоучку ну конечно что блин зависла кто проиграл а ты проиграл блин. все пошли пранковать что было ой как сложно ну в принципе ужать на то толстяка вырубать и вот желательно, чтобы он там сразу не шел нападать. Да, используй ульту. Вот так, вот тебе. Так, прячемся. Так. Нет, тут нет. То есть, Тихо, блин, что ты такой ниндзя лишь блин. иди сюда, эти схаваю Сейчас хаваю. Блин, а что ты тут не понял? Че, два, три на одного. Вы что там туситесь, а? Блин. Как ниндзя, так, так, так, и типа того фекашем. Привет, бог дур, дур, дур, дур, дур, дур, сразу прихожу и сразу забираю. Тихо бро, что ты, блин, делаешь, бро, блин? А -а -а -а -а -а -а. Забираем всем Так, я еще сматывается буду. Не, не, не, спайк ты уже проиграл, что скажу. Ну не пали меня там, а я обману их всех. Привет, ба, привет, бое не победишь. Твою магнитолу, он тоже умер. Ну, блин, зачем так тут Ты видно? Вот блин. Окей, я обойду, обойду, Привет, моя жила, блин. <г Heartache> Прикольно. Вообще-то, ладно, команда моя вообще из них никакая вообще. Дикая, просто. А, я его съем, да? Эти съем, иди сюда. а блин, -а -а. блин, школьников достали. Блин. Ну, побеждать. Не. И эти, блин. Ничего не умеют, блин. Издеваться умеют, видишь, блин? Пошли, не знаете, куда сам компонент. Вот, а то, что нужно. Сейчас было, возьму их, как будто. Вот так, король всегда, вечно. Начинает синяя команда. наконец Давай Да, да, это показываю. М -м -м. Запрещен. Ча, Что тут? твои Твою магнитолу. Что происходит оброка а, давай обо давай то есть так каждый катки новая все такое ничего выбран выбран запрещено то есть я выбрал три героя да ладно не понимаю как лоббиры запрещен что происходит А себя нормально по себе уже наконец -то. ну а чё я вам говорю нет это обман да да да да да лично там подарки все ну, такое на тебя что-то вроде понятно что убеждает знаком почему не, я не король а? ну на следующий будет следующий Два очереди выбирать кому <смех> специально, да? Для соперников Я не понимаю, как делать. Туда устать вот ты на выбор Мм, фигня, да. Да я сейчас ему урок не дам, блин. Бой, бой, бой. Семерка, ну у нас больше. Ну ладно, Я Три, беношу. как-то проиграем ай дай мне ладно проиграю что вино понял да я не понял бывает таким фулинтап был меня рискован надо еще забирать давай я подмерла сам убийство до да, отвлекающий момент в принципе и сзади нападает в принципе это в принципе угодно они не вы понимаете то что я нападаю здесь в принципе это плюсик вот и мне в принципе тактика до барли окей okay, не противобарли тактика для барли лично ты, ну, ты можешь не удары понял ни дыр не так вы с ним справитесь я так верю 3 2 3 рамок на 3 рамок на прикинь так тактика начала пробраться сразу твать и зачистить так до конца катки когда будет 10 кристаллов попробуем Дынок. Ой, неплохо, какой у них блин. блин. все ну, понял. Так, как-то вас вырубали, блин, на зайцы. Этот чувак не спрятался, я как вечно блин, трус. Ой, что-то как-то меня не так слышно. Ну, а чё, кто виноват? А а я пойду, начались здесь. Очистить заново. Не, никто не пойдешь. <смех> Точно. Это пранк. не идешь да вот. Снизу, блин, не рассчитаю, Блин. Ну парни, не так, блин. То нас злату бьели везде бьют нас. Вообще ну вот честно. Прекрасно, Во, давай, давай, вот так хоть наконец-то блин тысячу лет за сезону. Так, ну что, пошли его врубать или ч в принципе можно так закинуть им тут пару штук. Потом не меняю локацию, побахкаем, немножко блахкаем. он умер как-то образом. Как ты умираешь, бро, он... во! А, вечно он лидер. Ну, я тебе говорю, просто не хочу играть. Понял, начинай, Лида. Ты так проиграешь. Мы заранее будем свой тобой ты бы стал профессионалом. А тут такой серьезный телекамер, Дергин. Мой воровень. Мой у него хвасть, ту нишка. Мой еще убил его. Капец, блин, достал, честно. Один человек. Ну, второй лиги, образом, как я тут сделаю. Вот, сам, в принципе, одного персонажа. И потом буду вырубая показывать игры напарники, убирать, да? как ему Запретить. запретить? А как это так? и не понял до сих пор... Ты тупор думали блин бред у максирских да, наконец то на я первый раз чувак он клюфак е блен о давай ну карту пожадай внутри какой-то все меняется я вон так какая там карта ну в принципе вот лично или бе но не хоть видит да О. нужно вам дать там побед подожди не на это пранки уши такую кстати сюда нажал по кластер нам сказали что-то вот нормально блин на понятым образом что происходит так ну понятно колесо все такого так, так, на конце как-то так бэй ладно что-то на карту заполнил ну а то прям мой как стр ⁇ на джейсе давай запретим запрещено. а я капитан я имею право запретить да делать выбор то есть что-то мне делать выбор но ну, он делать блин выбор даже блин мне делать о это я Все всему запретить Ждем моей очереди, в принципе, да? Так, ну, в принципе, я сам учусь. я понятно, что лидер может запрещать что-то. Я запретил Джейси, блин, блин, зачем ты сделал? Да, ну запретил. Кто так много? А что же такие, блин, на? Так, а тут ясно... Тут, кстати, Барни побеждает. Все чего. Если коммерджер, блин, запретит, то я не знаю, что им сделаю, честно. В принципе, тут барли прекрасный. Сейчас барли найду. Барли да. майка Диномайка. Диномайк, кстати, ты где он? Здесь покруче. Так, запретили этого, запретили этого. Ну это такое, да. 8 секунд мы готовы а соперники не готовы что-то как-то не штук черт а я подтверждение слышу блин следующий что значит следующий выбрать выбрать выбра. понятно еще проходи куча раз нам нужно блин у нас 445 новый ролик который выйдет через пять минут, так скажем Так что давайте за 5 минут мы должны капту закончиться очень ролик и сразу бежать ролик Там важнее Конечно Так Раунд 1 блин раунд ладно, не успею к ролику очень не успею как говорится тихо мама мама мама и только вот -то опушки прикольно знаешь вам добил личный первый раунд закончен В принципе клево карта для завершения ролика так минут именно <связывания> а да, такую же самую тактику, как думал сработает тактика. Такая же самая. Немножко так обойду. Ой, тут тик, как я понимаю. но но но на на на На. Огонь. <бах> <свист> а так я блин, понял. Я крутой диномайк, я крутой майк Нет, нет, не одна тебе, блин. А, бомбу вверх! Бомбу вверх! опа она обманул! Хо, -хо, хо Бомбу вверх! Бомбу вверх! Так, тихо! Отлично, ну, такой да куда бах ему. Сразу прокачка левела. Теперь я уже второй. второй. Нет. Ладно. Всем удачи, пока, нафиги, блядь. <Свят> страшно, страшно, страшно, наш Всем пока.